Друзья, привет. Тех, кто изучает английский, хочу пригласить в мой летний проект «My English Summer». И сегодня я расскажу о моем первом предложении, которое поможет вам изучать английский более эффективно и получать большие результаты от своих занятий. На одной учебной платформе я собрала все видеоуроки двух своих больших онлайн-курсов, и вы можете получить к ним доступ по абонементу на месяц или на два. Давайте посмотрим, какие здесь есть темы и как все это работает. Я пропущу а, описание, но обращу ваше внимание на то, что на платформе всего выложено 25 уроков и суммарная продолжительность видео больше 20 часов. Достаточно большой объем и много информации. Пропустим отзывы студентов, которые уже прошли эти курсы. И давайте сразу обратимся к темам. Первый блок – он вводный вебинар, который мы провели с моими коллегами 20 июня этого года, «Как изучать иностранные языки эффективнее». Чтобы его посмотреть, справа мы видим иконку «Запустить видео». Мы знаем длительность – час 41 минута. И по клику прямо на этой платформе будет открываться видео, которое вы можете очень удобно просмотреть. Прокручиваем вперед и смотрим вебинар дальше. А, так вот так, вас уже в Что же, посмотрим на следующие темы. «Большой курс. Как изучать английский, чтобы говорить на нем?» структурировано по аспектам. Сначала мы рассматриваем принципы эффективного изучения иностранного языка. Как расширять словарный запас и выводить в активную речь? Как активировать грамматику в речи? Как тренировать listening и при этом прокачивать э, говорение? Как произносить английские слова правильно в связанной речи, так, чтобы вас понимали верно? Как составить программу самостоятельных занятий английским? Здесь даются четкие пошаговые инструкции, которые помогут вам разобраться во всем многообразии материалов и подходов, если вы занимаетесь самостоятельно. Дальше вы видите материалы курса «Английские слова навсегда. От слов к речи». Тема пополнения словарного запаса и абсолютно практические упражнения, инструменты, онлайн-сервисы, которые помогут вам это делать. Сначала мы рассматриваем систему и стратегию расширения словарного запаса. Два видео в двух частях. Можем запустить с вами на пробу одну из них. Все инструкции я даю на русском языке. Показываю очень много примеров, как пользоваться разными инструментами, разными платформами, словарями, как составлять флеш-карточки. Ну, вот примерно так выглядят эти видеоуроки. Конечно, сам звук моих комментариев видеоуроков вы сейчас не слышите, он отключен. Ну, вы можете увидеть примеры на моем YouTube-канале. Следующие темы. Как правильно пользоваться словарями. Про партнеры слова. Устойчивые сочетания, грамматические конструкции, в которых слово встречается. Как их осваивать и внедрять в свою речь. Про синонимы, антонимы и однокоренные слова, которые обогатят вашу речь, сделают ее более красочной. Как организовывать слова по темам, составляя интеллект-карты, подробные инструкции, зачем и как это делать, как пользоваться флеш-картами, составлять свои, использовать чужие, какие платформы я рекомендую, и очень важный блок, как в устную речь выводить все ваши новые слова. Вы видите справа указана длительность каждого видеоурока, они достаточно объемные, до 50 минут, да, от 37 до 50 минут в основном. Курс очень большой и объемный. Вам будет очень много информации, отзывы по нему таковы, что люди начинают внедрять это и в результате лучше осваивают новые слова английского языка. Чтобы суммировать информацию курса «Английские слова навсегда», я как-то проводила мастер-класс «Пять шагов к активному словарному запасу», и его запись в двух частях я предлагаю вам также на этой платформе. Первый вебинар и второй. Здесь, помимо видеоуроков, вы найдете и дополнительные материалы. Посмотрите, к первой части 9 файлов. Нажимаем на файлы и таблицы для записи новых слов и некоторые выборочные, самые полезные слайды презентации. А также онлайн-ресурсы. Нажимаем на файлы. Вот, пожалуйста, vocabulary resources. К, ко второму вебинару также есть дополнительные материалы, несколько слайдов с полезной информацией и ссылка, ссылки на онлайн-ресурсы, которые вы сможете использовать уже в своей практике. Все они кликабельны. В конце вы найдете инструкции по использованию этой онлайн-платформы, информация о преподавателе, обо мне, Бочаровой Марине, и в общем, просьба поделиться вашим мнением и вашими комментариями. Итак, вы видите, что здесь есть большое количество видеоуроков, есть мобильная версия, поэтому пользоваться будет удобно. Вполне возможно, что вам достаточно будет месяца доступа, Потому что 20 часов, в принципе, если вы смотрите по часу в день, изучаете видеоуроки, то вы уже успеете их просмотреть. Потратьте еще 30 минут, чтобы сделать записи. И, в общем-то, вполне можно уложиться в месяц, проработав эту информацию, и затем начать внедрять, чтобы вы занимались языком более результативно. Я искренне верю, что английский летом – это не роскошь. Это способ не растерять все, что вы наработали раньше непосильными трудами. Чтобы начать заниматься по моим видеоурокам, перейдите по ссылке под этим видео, выберите срок доступа – один месяц или два месяца, и сделайте оплату онлайн. В течение рабочего дня вам придет email от меня, там будет ссылка на платформу и код доступа. Ну что же, я жду вас в проекте My English Summer. Увидимся! Переходите по ссылке.